здравствуйте пришло время готовить веники в баню в последнее время я даю предпочтение веникам из дуба они прочнее и надежнее берем ветки достаем ранее нарезанные я нарезал лично вчера обдираем излишне оставляем только те которые надежны маленькие побеги их удаляем и маленькие ветки я не использую их для веника потому что они потом вылетают. Многие берут эти маленькие веточки, я лично не беру. Достаточно и больших веток, из них прочнее будет веник и дольше будет служить. А маленькие веточки со временем потом вылетают. Это я считаю ненужного делать. Вот так набираем ветки, обтираем их и потом будем вязать из них веник. Берем хомуты обычные силиконовые, они длина где-то мне 28-30 сантиметру и набираем веник из веток ранее уже отобранных. эти веточки мы прикладываем э, зеленой массой друг к другу а светлой массой наружу количество веток где-то я использую на один веник от 15 до 20 может чуть и больше или меньше но в среднем где-то такое количество в зависимости от э, толщины самой веточки Веточки эти накладываю я по окружности а многие берут по плоскости берут а я по окружности где оголенное место вижу древесины я их прикрываю другом где обогащенно более листвой чтобы не было видно сверху древесины. если есть день шишечки желудя мы их аккуратненько обрываем чтобы они потом нас не бичевали так по окружности набираю веник, чтобы был он хороший захвате руки вот так он зелененький вот выглядит такой кругленький он весь не плоский вот, добираем где есть веточка вот видим там оголенное место закрываем ее веточкой аккуратненько и это место уже нас не будет дарять по спине а будет соответственно бить листва и сам берем ранее приготовленный хомотик и его складываем хомут силикона очень хорошо затягивает, затягиваем его и Нормально он, только не обрезаем. Потом еще, когда он подсохнет, мы этот хомут еще раз подтянем, и перед банник отпарится, а потом только можно будет обрезать его. За хомут можно хорошо подвешивать, там на крючке, э из проволочки сделаны. На два хомутика так завязываем в двух местах, в одном и в другом месте так завязываем. Аккуратненько. И она вот прочненько будет держаться. Вот. Затягиваем, и все. Но потом еще раз придется все равно подтягивать. Как бы нам ни казалось, мы плотно подтянем. Поэтому сильно плотно не обязательно подтягивать, потом еще раз будем затягивать, когда он посохнет. И обрежем перед самой баней. Сейчас обрезать не надо. Вот так он выглядит, в таком состоянии Я вертикально ее подвешиваем. Берем секатор и концы эти обрезаем. Ноги а, обрезают там лоптиками, чем это. Секатор хорошо на обрезается. Вот, вот какой видень хороший, пуш, пушистый, прошники. Вот второй такой же самый из силиконовой. Это затяжки я сделал хомутиком такие венички хорошие, под я их не ложь, как ноги ложат, нет, круглые. Набираем еще один веник, этот веник я покажу, как завязывать уже не силиконом, потому что силиконовые, как будто не у каждой себе могут находиться, а или шпагатом, или веревочкой таким, или упрочненной какой-то ниткой. Набираем ветки, основной берем средний, будем брать потолще, а вокруг него будем обкладывать уже другие ветки из дубовых листьев. Здесь берем где больше обогащенные, вот, веточка набираем вот так, сейчас будем складывать. Веревка, это где-то меньше богат, сантиметр 50, вот, где-то так 50 сантиметров, вот, чуть больше, обыкновенно веревка силиконовая, не силиконовая, а это обыкновенная, которая вяжет руки. Набираем веник вот так в руку. Где-то 15-20 веточек также. И по окружности их оплаты Зеленой массой листва, листья вовнутрь, а осветленной наружу. И так по окружности идем. Смотрим, где оголенное место. Прикрываем ее листвой, чтобы сверху не было видно никаких там палок и то есть прочее. Чтобы было везде, сверху листва. Палочки пус пряжутся вовнутрь. Так, набираем обхват руки. Ну, средний где-то 15-20 веток. Желуди, если где попадают, или какие-то сухие листья бывают и Их обрываем. Дополняем, где нас не хватает. Веточек. Вот так. Набираем. Вроде бы набрал, ну, еще вот туда голено, чуть-чуть места сейчас. Пополню его. Вот, еще вот одна сторона. Сейчас и тут дополню. Вроде оголен, не круглый, вот он, какой у меня венчик получился. Вроде достаточно веток, вот хватает. Берем обыкновенный шпагат ранее приготовленный и вяжем петлей по методу констриктора. Вот делаем типа петелечку, потом ее переворачиваем, как бы на восьмерочку так вот делаем, загибаем ее. Вот. Получается как бы восьмерка и потом за два этих ушка вытягиваем. Эти концы получается, у нас бы как бы противоположны друг от друга направлению. Это получается, что один от другого расположена 180 градусов. Вот такая получается восьмерка и их гибаем не под эти, которые идут в нитки снизу, а наверх как бы на нитки накладываем, и они получаются у нас расхождение. Ну, потом еще покажу другой способ, как тоже констриктора, петля называется, самозавязывающий узел. но просто как на венике, проще завязывать, чем вот так одевать. Одевать, вот, как видите, оно, как маленький меня. Веревочка, то неудобно, но все равно затягиваем вот так вот сильно. Вот, на растяжке, ну все, узел никуда не денется ну, для, берем для подвешивания чтобы за него зацепить я завязываю еще один узелочек там, потом за него буду так же само цеплять э, под крышей венички на крючке, вот петелечка такая есть сюда мы будем цеплять за крючок веник, берем вот другой, но другой, сейчас не буду делать петлю потому что неудобно, а прямо на венике завязываю, вот делаю обхват так, веник, по венику по окружности потом на перекрест на вот так делаем как бы и вот с одного места где ранее было у нас сделала петелька и выводим ее как бы, -то. и потом туда вовнутрь за шпагатом будем заводить другой конец шпагата вот она как заводится и затягиваем плотно затягиваем он хорошо держится никуда он не развяжется Поэтому методу многие делают, как наручники удерживают, потому что затяжка хорошая, развязать его никак не развяжешь, только если вынимать сердечник, тогда развяжется, а так он не развяжется, он хорошо затягивается, хороший узел. Вот. И сейчас обрезаем секатором. Секатором я обрезаю, и мне это удобно, и не быстро, за 2-3 раза он обрезается хорошо. Раньше делал топором обрезку, а нет, секатором лучше. Вот так выглядят у меня веньки эти которые действительно пригодятся мне в баню. Потом мы их будем использовать парной. Запарить их надо при температуре 50-55 градусов, чтобы эфирные масла, которые есть в дубовых лицах, сохранились. Вот так мы их будем подвешивать под крышей, защищенные от солнца. Они будут у нас храниться до определенного времени. Когда нам они понадобятся, будем брать оттуда уже. Они хорошо слежатся, не надо никакого подпресса, ничего. Все нормально, у них и так форма хорошая, они от свисания приобретут форму хорошую. Листья будут наклонны вниз, не будет топориться. Вот так хранятся у меня веники под крышей. Спрятаны от солнца, здесь и прошлогодние веники еще остались, очень много. Рассчитала, что они все уйдут. Но так, по прочности они дубовые прочнее, чем березовые, и их мне осталось очень много новых добавлю маленечко и на этом будет мне хватать на целый зимний весенний период даже осенний еще период вот. всего доброго всем желаю легкого пара всем пишите свои впечатления отзывы не забываем и ставить лайки если нравится всего доброго до свидания